Департамент по молодежной политике, они вообще ну, молодцы, создают условия и стараются, чтобы ребята действительно сами так сказать, активно включались, так сказать